приветствую вас дорогие подписчики и гости канала истина таро с вами ваша катерина сегодня я сделаю расклад на 4 варианта на тему как ваш партнер к вам относится его чувства и действия к вам данный расклад общий и подходит как женщинам так и мужчинам перед проведением расклада сядьте поудобнее налейте себе чашечку кофе посмотрите на выложены передо мной Четыре карты. Вот раз, два, три, четыре. Выберите для себя одну, наиболее понравившуюся вам, и прослушайте, какую информацию передадут вам через меня высшие силы. Э -э перед каждым проведением обряда или расклада на картах Таро я провожу особенные магические ритуалы и максимально привлекаю высшие силы на помощь зрителям, которые смотрят мое видео. Каждый раз, просматривая их, помните, по моей просьбе высшие силы помогают вам и каждый раз, когда вам нужна будет помощь, включайте мой YouTube канал, находите понравившееся вам видео и просматривайте его от начала до конца, так как каждое видео заряжено и обладает сверхсилой. Итак, четыре варианта расклада. Как я повторюсь, первый, второй, третий, четвертый. Выберите для себя наиболее понравившийся для вас вариант. Я подожду минутку. Итак, выбирайте. Итак, я думаю, вы уже свой выбор сделали. Перейдем к первому варианту нашего расклада. Итак, первый вариант. Паш э, Жезлов. Это весьма умная, ловкая, хитрая персона который всегда имеет последний козырь в рукаве. Иногда такой человек может опуститься до какой-либо подлости, умеет преподнести неприятный сюрприз, самый неподходящий момент. Но у него, помимо этих качеств, есть еще и положительные стороны. Данный персонаж никогда не будет действовать опроменчиво. Он сначала убедится, что прав, а потом уже раскроет свои карты. Аркан в его профессиональной деятельности может означать сбор информации о месте работе или проекте, слежку за коллегами или конкурентами, в ожидании более удобного времени для решительного поступка. В то же время можно посмотреть на данную карту и с другой стороны. то есть Можно сказать, что за вами кто-то, возможно, пристально наблюдает, следит, ждет, пока вы совершите какую-то оплошность. Если вот смотреть в любовных раскладах на данного персонажа, то он может проявлять себя как, как недоверие к вам, проявлять как недоверие со своей стороны, либо же вы ему не доверяете вот, по, по данному раскладу. Также по этой карте проходит пристальное, но тайное внимание к вашей жизни например, со стороны поклонника, персонажа, на котором мы смотрим, либо же получение какой-то новой информации, которая окажет влияние на отношения. Но хочу вас предупредить, что данный человек очень скрытен и хитер, и ведет с вами нечестную игру. Итак, это был первый вариант. Переходим ко второму варианту. Второй вариант. Так, второй вариант «Карта повешены». Итак, что же мы можем э, судить по данной карте? Повешенные. Э, ваш партнер имеет внутреннюю сосредоточенность, терпение, спокойствие, отсутствие спешки. Торопиться в подобном деле для него просто нельзя, иначе э, весь, по его мнению, достигнутый ранее прогресс может пойти на смарку. Для данного партнера необходима длительная, неторопливая подготовка, процесс, растянутый по времени, собранность, терпение, длительное ожидание. От данного партнера вы могли месяцами ждать какой-нибудь поступок, пока он к вам его проявит. Если смотреть по данной карте, то по мнению данного партнера, если он поторопится и совершит хотя бы малейшую ошибку, репутация его будет испорчена, так как на ее построение ушла ума времени. Если вы строите планы на своего партнера, то цель ваша может быть достигнута, только вот вам придется выложиться ради ее достижения по максимуму. Спонтанность не в его правилах. Такие люди обычно достигают успеха довольно поздно, ведь ничто, увы, не приходит им в руки само собой. Отношения по данной карте с данным партнером будут достаточно напряженными. Партнеры могут ощущать скованность, отсутствие свободы действий. Часто по повешенному имеет место замедленное развитие любовной связи то э, также, подводя итоги по этой карте, э, могу сказать, что вам придется приложить множество усилий для того, чтобы завоевать сердце своего избранника или избранницы. Итак, это был второй вариант. Переходим к третьему варианту. Третий вариант. Десятка жезлы. Итак, десятка жезл. В ваших отношениях сейчас есть проблема, но вы не можете разобраться в ней своими силами. Хотя на самом деле это возможно, и это единственный и правильный выход. Просить помощи у других, ждать, пока вас кто-то освободит из такого заточения, бесполезно. Потому что только сами вы можете разбить эту стеклянную дверь, которая мешает свободно двигаться. Ваш партнер – это человек, который проходит мимо чужих проблем, не обращает внимания на призывы помощи, не хочет замечать какие-то нюансы, ситуации, или то, что кто-то из тех, кто находится рядом, сильно нуждается в его поддержке или уже участии. Ваш партнер – это человек, избегающий ответственности. На данный момент в ваших отношениях сложные обстоятельства, в которых оказалась ваша пара. Трудности же могут быть абсолютно любого характера. Совет карты для вас, вам необходимо успокоиться и найти выход, так как он фактически находится у вас под носом. Не нужно бежать за советами к друзьям, родным, психологам. У вас все, все ответы и все решения находятся под носом. Не нужно, ну, то есть не нужно никому вот обращаться из них, потому что у вас достаточно силы, чтобы самостоятельно все расставить по своим местам. Возможно, между вами и вашим партнером какой-то застарелый конфликт, переросший в игнорирование друг друга, либо же прекращение общения. Возможно, тут кто-то обижен на партнера. Также аркан может показывать ситуации, когда один из пар ведет себя как ребенок, боится брать на себя ответственность, перекладывать решение важных вопросов на партнера, ничего не может сделать самостоятельно, рассчитывать, что любимый человек всегда поможет. Итак, это был у нас третий вариант. Переходим к четвертому варианту. Так, четвертый вариант у нас «Рыцарь Жезлов». Если смотреть на данную карту, то личность по этой карте очень пассивная. Такой человек предпочитает отдаться обстоятельствам, не принимать самостоятельно никаких серьезных решений. Он просто идет туда, куда его ведут. Возможно, просто именно сейчас у него в жизни наступил такой момент, когда нет желания что-либо делать. Или же психологическое состояние просто очень тяжелое, депрессивное. Его одолевает скука, тоска. Сюда можно отнести людей, которые словно ну, застревают внутри какой-то ситуации, становятся замкнутыми, необщительными, погруженными в себя, в свои собственные мысли. Они не могут сосредоточиться ни на чем важном и просто живут на автомате, механически выполняя какие-то повседневные дела. Это ситуация кризиса, когда партнеры остаются вместе просто потому, что привыкли друг к другу, не хотят что-либо менять. Оба, возможно, уже устали от этих отношений. Яркая страсть и искренняя любовь давно ушли в прошлое, но никто не может решиться на разрыв, предпочитая, чтобы все разрешилось само собой. Так, ну, можно здесь сказать по этой карте, что депрессия от отношений началась у одного из партнеров, это точно. Самое плохое в этой карте то, что у людей нет и желания что-либо исправить, наладить, решить проблемы. Но вот мы смотрим на вашего партнера. Данный партнер просто как бы погружен в себя, молчит и не пытается наладить какие-то, решить проблемы, поговорить вот с вами о том, что происходит. Возможно, человек продолжает пассивно идти по жизни, не проявляет какого-либо энтузиазма, не принимает никаких решений, а просто доверяет вот как по карте своему коню и следует туда, куда он его ведет, даже не обращая внимания на дверь, которая может стать проходом к каким-то кардинальным изменениям. В данной карте нет огня, страсти, энтузиазма, силы воли, а есть лишь некоторая обреченность. Мне кажется, что по данной карте аркан указывает на необходимость перестать плыть по волнам обстоятельства, взять простые управления жизнью, собственные руки, выбрать, наконец, правильный путь, а не просто идти, куда глаза глядят. Это вот вам как совет карты для вас. Итак, мы посмотрели все четыре варианта данного расклада, которые назывались, как ваш партнер к вам относится, его чувства и действия к вам. Итак, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, комментируйте, делитесь его через, через соцсети со своими друзьями, пишите в, ком в комментариях, как у них данная ситуация, про проимпонировала ли, совпало ли у вас то, что было здесь на данном видео. Также в комментариях оставляйте ваши советы или пожелания по поводу того, что вы хотите видеть в дальнейшем. Итак, с вами была Катерина Таро. Пока-пока!